Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София. Мы продолжаем Эдна и Харви. У нас тут, э, да? задача, по-моему, вот у нас Фрэнк тут стоит, он что-то у нас там долбил пол, вот это он пытался, да, вот каменные плиты проникнуть туда вниз. Сейчас, по идее, насколько я помню, мы должны пойти в чулан, там, к старику одному, и о чем-то его там расспросить о чем-то, о чем-то. По-моему, он где-то там наверху, прям совсем наверх. Ты куда пошла? Вот, давай налезчись Все, а то ушла. Пошла гулять сразу. Так в галерею или не туда нам? Куда нам? Так, ну-ка. Не, не сюда. Не сюда, а вот сюда. Обратно. Вниз. Крепление, по-моему, мы никак не можем, ничего. Может, детонатором херакнуть? Ну-ка, пода погодь. Ну-ка, детонатор. Крепление. Ну-ка. Ideal... Не идеальный инструмент, чтобы открутить болт. It... Ладно. Убираем детонатор. <laughs> ну, хомяка, наверное, нужно на палку посадить. И девки отдать. А, вот той вот зазнобик, глянь, Которая сидела там, типа, вот, я самая лучшая, я самая, это такая, вот, а -да, да да, вот, ты вот, хрень, ничего не можешь, ничего не умеешь. Вот, кладовую. А мы сюда заходили? По-моему, да. Вот, слышь, мужик, надо перетереть. Старичок. Я даже не сразу поняла, что он живой. Что? Мы знакомы? Ага. Так. Как грубо... Блин, а что, разве не надо было с Я забыл сказать тебе, сказать тебе, как все было раньше, когда строились пирамиды. Я был главным хлесталем на северной стороне. Да-да, в своей жизни я объединил... «Да, было же, объединил Тибет», — сказал я. Тогда я служил выбивателем гавров у трех разных Далай-лам. Для одного из них я даже был ассистентом перерождения в родильном отделении. Отлично. Но все было совсем иначе в тот год, когда я был дизайнером интерьера для древних майя. Установить мистическую головоломку тут, спрятать пару артефактов в Альковый там. Куда? Oh, yes. О да, я строил тайны из клепа, когда ты еще была в независимой рок-группе «Перезагрузка Инквизиции». Но она распалась, к сожалению. Время было неподходящее для такой музыки, к тому же наш барабанщик подхватил чуму. Я стал старым. Таким старым, что гожусь только на то, чтобы быть экспонатом в КЛА. КЛА. Так, это все было. Подожди, это что, история? Я вернусь к этому через минуту. Сначала я хотел сказать тебе, что рассказывание истории требует умения. Поэтому я какое-то время работал экспонатом для класса истории Дакси, но мы это все знаем. Ты там про инквизицию вроде что-то затирал. Я просто должен рассказывать истории раз в неделю, хорошо. Вот память а, могила темплиеров. Во он отрубился? Слышь? А? Че? О, похоже, я уснул ненадолго. Но я собирался рассказать тебе историю из прошлого. Историю про то, как я пытался доплыть до Кейптауна и случайно открыл континент Евразии. Не. А, я знаю, я хотел рассказать тебе, как я помогал тамплиерам строить часовню, да? Не-не-не. Да -да -да. Я был как-то особенно счастлив, потому что съел банан. Или я был грустен, потому что на обед опять были кокосы. Чего? Нет, кокосы я ел, когда мэр Трои подарил мне ключ от города за мою храбрость. Илья проявил храбрость, когда строил плотину Атлантиде, но, кажется, в тот день я ел яблоко. Наверное, я был немного сонным в Атлантиде и злым, пока строил часовня. Ну что ж так, блин. Ох, что за вздор. Я совсем все перепутал. К счастью, я сделал пособие для этой истории. Опа! Чтобы запомнить расположение секретных склепов под часовней... Кто-то убрался на полке. Там стояли предметы для трех... эмоций, эмоция, энтузиазм и энергия. Теперь я не могу... не могу выставить себя дураком. Так, посмотрим. Это вот про эту вот полку он говорит, типа, вот тут вот нужно что-то выставить, что-то там, энтузиазм, энергия и что-то еще, подсказки. Я точно знаю, что ты ищешь, поучительную историю о моей работе с тамплиерами. К сожалению, моей пособии для памяти все еще не хватает пары деталей. Если бы я только знал, каковы три этой истории. А сейчас я помню только несколько туманных ассоциаций. Четыре. Если быть точным. Ничего себе. Блокнот у нас тут какой-то объявился. Подо мной. ща ща, ща ща, покажу. Подожди. Подожди. Видишь, какой блокнот появился. Прямо надо мной какой-то блокнот. Чего ему надо, фиг его знает. Ну-ка. Я, например, когда не грущу, если съем пару яблок, потому что они делают меня сильным. Бля, а что там начали бы? Всем известно, каждый продукт провоцирует ровно одну эмоцию и повышает одну характеристику. То есть яблоко – это сила. Окей. Храбрым только в те дни, когда я не грущу. С другой стороны, если я зол, я не могу проявить свою силу. <связь> Чё, блядь? Кокосы всегда помогают бороться с сонливостью. Значит, кокосы — это энергия. В тот конкретный день, когда я помогал тамплиерам, я не был счастлив из-за яблока и не был зол из-за банана, но при этом я не был грустен из-за банана или счастлив из-за кокоса. Бля, чувак, ты мне мозг сломал. Я, пожалуй, сниму эту штуку вот так вот. Буду говорить вам чисто вот так вот. Ч-то мне это. Ч-то мне. А это чё? Память. Нет-нет. Uh, no, no, no нет. Не бойся. Я не забыл твой прошлый вопрос. А, как раз наоборот. Я славлюсь тем, что всегда все the... помню. Все благодаря трюку, которому я научился у одного китайского каменщика. Все, что мне нужно, это предметы, которые напоминают мне о трех э, о трех эмоциях, да? Первое э, это эмоция. Она напоминает мне, каким я был в той ситуации, грустным, счастливым или злым. Вторая Э это энтузиазм. Она напоминает мне, как я преодолел ситуацию со силой, храбростью или сонливостью. Как окосом. Третье Э это энергия. Она напоминает мне, какой фрукт я ел в тот день. Яблоко. Витамины хороши для. Для Блин, что это опять? 3 Э? Пособие для памяти, подсказки, могилы темплеров. Поняла. Короче, надо нам в столовую надо. Сейчас я себя обратно подниму. Сейчас, вот так вот. Опачки. Погнали. <как> -к -к Погнали. Погнали дальше. То есть нам нужен кокос, яблоко и банан. Часовню. А, прожив столовую. Вот. А? У меня два экрана у меня. <laughs> Стрелочка сейчас улетела на другой экран. <laughs> ну давай в столовую. Заходи. А, у нас есть кокос, у нас есть яблоко. А банан, дай мне банан. Нет, бананы. Вот, все, пошли. А сейчас пойдем обратно к этому чуваку. Блин, а у меня, оказывается, все есть. Кокос, банан, яблоко. Ну иди, -мо. Так. Э, сюда, да, в часов... Нет, стоп, блядь, а куда? Куда идти-то, блядь? Это я, я забыл. Это в часовне, это нам не надо. Колодцу, это нам тоже не надо. Блядь, а куда... Это к спальням. Но это в, любой, в любом случае на второй этаж. Сюда, да? Да, да, да, да. Что-то я это... Так, вот сюда. Значит. А, первое... Подожди, у нас, по-моему... Второе это кокос. Ты куда? Отдай кокос. А, Яблоко, яблоко, как у вас? Ты чё, Алё? Это яблоко. А, -а, а если вот сюда, вот банан, у нас тут банан. Он забирает, э, Алё? Ты же три эмоции. Может, это... Это было пособие для памяти старичка. Если Лили хотел, чтобы он помог я она даже была найти нужные предметы. Эмоцию, энтузиазм и что-то пожевать. Ну, яблоко, е-мое. А, эмоцию, энтузиазм. Это чё? Ну-ка... By... Да, <смех> морская свинка явно устала и морская свинка явно It мертвая. Так, so, emotion... я тогда не поняла. Детонатор. Так, обождите. Of... So, uh, эмоция. Эмоция, энтузиазм, что-то пожевать. Ну, пожевать это яблоко. И сюда что-то. Эмоция, энтузиазм. Эй! Hey. Ну-ка, иди-ка сюда. Просыпайся. Ну-ка, скажи-ка мне еще. Mm? We... Uh -huh. Так, мы знакомы, да. Подожди, а блокнот мы что-нибудь... Кстати, подождите, у меня же тут блокнот торчит. Ох ты ёпта! Ох ты ёпта! А, как известно, каждый друг Продру... Продукт генерирует ровно одну эмоцию и помогает выбрать одну характерную черту. Например, поев яблок, я никогда не грустил, потому что они дают мне невиданную силу. Так. Но он может быть злым, да? Я мог совершать героические поступки только в дни, когда я не был грустным. Так, да, хорошо. Однако, когда во мне кипел гнев, я не мог похвастаться особой силой. Ну, подожди. Я мог совершать героические поступки только в дни, когда я не был грустным. Ну, но яблоко это в любом случае, ну, вот как-то вот. Вот это вот. Кокосы всегда были для меня надежным средством против сонливости. Но он мог быть и грустным, и злым, и веселым. Сонливость – это вот что из, из этого? Сначала размести символ, используя первые три подсказки. Подожди. Типа, а, определить, что из них что. Они дают мне невиданную силу. Ну, короче, банан. Я мог играть геральщик только в те дни, когда я не был грустным. Я не мог похвастаться силой. А подожди тогда... Банан. Это вот это вот. Так вот, всегда были средством против сонливости. Но он мог, мог быть грустным. Вот так вот, что ли, как-то я не пойму. Не знаю. Ну, вот, к примеру. Вот это вот, блять что такое? Это... Четвертый. Сначала размести символ, используя первые три подсказки. Coconut. Тихо заткнись. Каждый продукт генерирует ровно одну эмоцию и помогает э, выработать одну характерную черту. Например, поев яблоко, никогда не грустил. И как оно вот с этим вот? Вообще не понимаю. Я никогда не грустил, потому что они дают мне невиданную силу. Ну, например, вот... Бешенство. Я мог совершить героические поступки только в тени, когда я не был грустным. Однако, когда во мне кипел гнев, я не мог похвастаться особой силой. Подожди. Подожди! Стоп тогда это точно вот это вот сюда потому что потому что когда в нем кипел гнев он не мог похвастаться особой силой то есть это определенно вот это вот да то есть он не мог совершать героические поступки когда был грустным, он не мог совершать героические поступки, когда был злым. Но яблоки дают ему невиданную силу. И он никогда не грустил, когда жрал яблоки. Значит, яблоко. Окей. Так, это все убираем. Каково всегда были для меня надежным средством против сонливости? Это хорошо. <смех> хорошо. Так. Чь, это, как, как я должна была это? В тот особенный день, когда я помогал рыцарям-темплиерам, я не был счастлив из-за яблока или зол из-за банана. При этом я также не был расстроен из-за банана или счастлив из-за кокоса! Что, блядь? Все равно нихера не въехала. Хорошо, нам... Подожди. Я помогал рыцарям-тамплиерам. Я не был счастлив. Из-за яблока. Не был счастлив. Из-за яблока. Или зол из-за банана. Значит, там кокос. Или счастлив из-за кокоса. Ну, из-за кокоса-то вообще не счастлив. Никогда. Значит, кокос. Эмоция. Какая у нас? Блять, как понять по, по вот этому всему эмоцию? Блять, что это значит, мать вашу? Это олень, медведь, ежик. Эмоция и энтузиазм. Подождите, это типа веселый, злой. А... Ну типа... Мне, Гарри, помогал? типа ежик и олень может он как-то так должно сходиться да то есть получается что там а, кокос ежик и олень мать его как отсюда выйти то теперь хорошо кокос Где мне достать ежика и оленя? Так. Ну, тут что-нибудь есть, тут вроде бы ничего нету. Ежик <с> и олень. <с> <с> так. А это что? Мы туда заходили жить? Лили, рад тебя видеть. Надеюсь, ты не слишком расстроился за Шон. Он идет. По-моему, ты классная. Сердце Лили замерло. Это было самое приятное, что ей когда-либо говорили. К Какой еще Капу? Капу был самым милым парнем во всей школе. Он так сильно нравился Лили, что она даже назвала в честь него своего кого-то. Это напомнило Лили, что она уже пару дней собиралась проделать дырочку для чего? Подожди. На всей школе. У него своего таракана, господи. <связывал> Барнин собирал проделать дырочки для воздуха в его коробке. А вот, а вот, а вот, а просто, вот, самая милая девочка во, во всей этой гребной вселенной. <связывал> Это просто космос. Так, подождите, нам нужно где-то раздобыть... Кого? Езжай, оленя. Подождите. Ну-ка, в столовую. А, у нас тут... Вот, медведь у нас тут, кстати. орел. А где ежа достать? А его можно как-то сделать? Ну, смертельную Беладонну, это в любом случае ей подмешать надо. Это, скорее всего, создать какой-то свой список и отдать его Дорис. Чтобы та налила это... Ну-ка, подожди. Что происходит? Зачем ты, ты показываешь его мне? мы не место в моей столовой. Like как на тебе? Даже проваливай, пока я не свернул тебе шею. Где мои банки с, с маринадами? Мне нужно размять пальцы. Так, ладно. Банка со спиртом. <свист> да, Лилия слышала, что алкоголь решал проблемы. Так, ну шарики. М -м -м, господи, я даже <свист> <свист> подожди, может к, а к, к, к, к этой девочке подойти, которая это <свист> <свист> <свист> в класс. Вот, вот, вот, вот, вот. Класс. Там эта зазнайка сидит наша, попробовать с ней. А, сейчас пообщаться, дать ей. Тут модель орла. О, там, кстати, медведь, кажется. Вот и ежик ёбаный. Мать его. На тебе, морскую свинку. Это еще что такое? Animal Животные моти. для узора? Uh -huh. no, Таких моделей животных моти не моти. бывает. Animal... Они должны стоять Or на подставке что, вообще ничего не знаешь? Ну, куда подставки. Лили почти ничего не знала о чудесном мигающем приборе. Это было не животное. По крайней мере, она такого не видела. Не знала там. Так. Только мать настоятельница могла открыть шкаф. Это интересно. Ну, Блин, а что делать? Что-то я это ступорислю в легком. Значит, надо матери настоятельности, что ли, подсыпать а -а -а, эти самые, попробовать. Смертельный... Ну, она, по-моему, она, она так не подпустит к своему чаю жить, правильно? По-хорошему. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай-ка в столовую. Попробуем просто ей так <связь> Возьми возьмите икрёбаные ягодки, съешь их. Ну-ка, а я прям пихну. Мои соотечественницы <связь> волновали только, результат. только результаты. Лили не стала докладывать ей о текущем положении дел. Блин. Блин. Сейчас я что-то как-то. О, а может этому самому крутому пацану дать спиртику, типа, выпить? Подожди. Колодцу, вот сюда. Ты ж крутой пацан, на тебе банк со спиртом, Шонни. Не был заинтересован. Либо нужно было найти другой способ впечатлить его. Интересно, а я, а я... Я больше ни с чем тут взаимодействовать не могу, Да. Так, школьному пруду в подвал Интересно, кстати. А я могу это сейчас вот печка под... погод, чувак. Привет, как дела? Держи детонатор. Place, это было идеальное место, dead, чтобы избавиться от детонатора. Ну, Лили really пока like что не хотела от него избавляться. черт. Ладно, закройся. <laughs> ну да, я... Это, вот... это была такая вот попытка. Так, ну я не знаю, у меня это... И идеи исчерпаны, мне кажется. Так, ну тут... Э, не... Подожди, а я могу покрутить кран тут? В крайне не было воды А я могу вот... А, нет, не могу включить вот эту херню Я думала, может, отвлечет Мать-настоятельницу, она припрет сюда А мы можем еще залезть в авиабомбу? Отсек Подожди, там что-то... А, там клубочек лежит, мы его положили Тут, кстати, написано Эдна и что-то еще И Лили Наверное, вот наша девочка, да, Лили? Друзья, навсегда. Ну, вот это вот для загадки, это окей. That that was... Так. Э -э морскую свинку мы из банки достали. У нас есть смертельная белодона для чая. И шарики какие-то. Может, где-нибудь рассыпать шарики, блин? Кто-нибудь вернется и, типа, нам будет с этого какой-то прок, я не понимаю. Может, слышу, хочешь в шарики поиграть? Не был заинтересован. Окей, пошли отсюда. Может, куда-нибудь сюда рассыпать шарики, я уж не знаю. Нет? Ты не будешь сыпать? Подождите, а что если девчонкам дать шарики? Вот этим вот таким... Эй, Шибура! Или что они там орут? Эй! Шай какая-то. Саку. Саку будешь? Это что, -что такое? Аксессуар Маршуни Океан из Сибу? Милый маленький покемон? Или оружие, чтобы бороться с темными силами? Не. Что еще нам с ними делать? Ладно. Я... Оружие, на! Что у тебя там еще? Надеюсь, это оружие против ]TTRACke. темных. Это же сайтчик детонатор! И он включен! Даже обезлить с его саку быстрее! Ждем обезврить! Села Людмили! Что? Ты что? Погоди, я знаю! <свист> <свист> <свист> Прыснуло. <прослый> Мы пожалуемся матери-инстайятельницы. Точно в этот раз ты слишком далеко зашла, Нили. Что <прослый> ты такой творишь? Ты еще более сумасшедший, чем я думала. Вообще не гамбо. Не стой как вкопанная. Убери от нас эту бомбу. Отнеси ее туда, где никому не причинит вреда. В какое нибудь бомбоубежище. Не сгораемый шкаф или что-то в этом духе. <свист> Мы достали заколку, мать его. Так, тихо, спокойно. Идем колодцу. Надо... А вот теперь мы можем кинуть туда этот детонатор. Это же потрясающе. Блять. Но они же там сидят, типа оружие, да, оружие какое-нибудь, что-нибудь для борьбы там с преступностью, со всей этой хернией какой то непонятной. Вот, пожалуйста, так печка, привет. Так, тихо, спокоен, привет. А вот теперь на. Это был идеальный меч, чтобы избавиться от детонатора. Что это? тебе такое? Лилина, конечно, могла использовать заколку. Она даже так мигать? Лили закрыла дверь, чтобы убежать, чтобы никто не нашел. Эм, а? Лили! Лили! Лили? С ушами Лили сегодня было что-то что не так. Она постоянно слышала все эти звуки. <laughs> <laughs> <laughs> Ух ты ж ёпташ! Чувак, тебя очень неплохо тут уже разметало. О боже мой, печка была черной и пустой. Прямо как зеркало, которое являлось Лили во снах. Ничего себе. Ну а для чего мы используем заколку? Маржина Свинка явно устала, и ее совсем впечатлили вещи Лили. А, а для чего заколка-то я уж не помню. Для чего заколка нужна была? Я помню, что нам нужна была заколка. А для чего? А нахрена нам заколка? <музыка> у нас тут никаких подсказок нету. Ничего такого. Слышь, смотри, у меня тут заколка есть. <музыка> так, не был заинтересован. Хорошо, пошли дальше. Надо вспоминать где-то. Это, <смех> что обважали ли это детонатор? <смех> ну, по-моему, это прекрасно. Блядь, а для... А для чего? не могу вспомнить, вообще не могу. Ну-ка, по пошли наверх. Ну, тут для этого нужно, нужно вот что-то вот другое. Ну, ни никак не заколка. Даже ведь? The... Так. А вот, кстати, маски. Злая маска, веселая маска, грустная маска. Perfect. Опачки, мы при помощи заколок сняли эти самые маски. А я не помню, какая нам нужна. Он, по-моему, был... Он не был веселым, он не был злым, он был, наверное, грустным. Ай, он не был грустным из-за банана. Не был веселым из-за яблока, то есть он был злым. Да? Так, пойдем сразу поставим. И нам осталось, короче... барба бар ба ба ба там, вот, в коридор школы. А, нам осталось только несчастного хомячка посадить на палку. Так, подожди, в кладовую. Да, вот сюда. Где-то найти палку. Так, блокнот сейчас. А, Чем он там был? В тот особенный день, когда я помогала рыцарям, например, я не был счастлив или зол. Я также не был расстроен. Из-за банана или счастлив? Ш -ш -ш. Так, да, он не был счастлив из-за яблока, потому что не было яблока. Но он был злым. Или зол из-за банана, но из-за банана ты не можешь быть злым. Потому что банан грустный. Был расстроен. Не был расстроен из-за банана, не был, Конечно. Или счастлив из-за кокоса. Нет, ты просто был злым. Давай, давай, давай так, давай нормально. Как отсюда выйти, нахрен? Как опять отсюда Заткнись! Заткнись. Блять, как отсюда выйти-то? Это что? Вот, назад, все, слава богу. Так, а, ты был злой. Грустная, веселая, злая маска. Так, ты был злым. И нам остался... кто-то. Олень. Получается. Ну, тут вот, вот так вот сходится с оленем, и вот так вот сходится, как вот с оленем, то есть... Олень. Хорошо. Так, блядь, выйти отсюда. Нам нужно где-то найти оленя. Блин, а где взять подставку эту долбаную-то? Вот они, вот эти вот подставки. Вот там, типа, медведь, вот тут вот еж. А оленя а где взять? Так. Ну, заколку мы уже использовали, мы чтобы снять эти маски, да? Банка со спиртом. Будешь пить? Не отвлекай меня! Мне нужен идеальный узор Животное, которые символизирует важные ценности Так, тут больше ничего нигде нельзя взять Это столько подозрительно Так смотрится вот эта вот штучка Что ее можно открыть и что-то это М -м -м. О, а может это самое Again, mean... Да, не, не вскрывается при помощи заколки Ну ладно Такой бантик торчит один Класс Так, тут что, Гаргуля. Ну это как-то вот Что-то надо как-то ее Как-то Интересно, я смогу в нее бросить? В недосягаемости Ее были слишком короткими А, подождите там же ведь можно как-то вот влезть В горгулью, да? Я не помню как Я uh. хотела рассказать ему о своих проблемах, но она не могла выдавать Эдну uh -huh. Ну, если что-то нужно, только попроси you, you know? Знаешь, я за тебя волнуюсь какой то милый мальчик. Блядь, а как, а как, как, а как я забиралась-то в горгулью, ё -моё? Я помню, это было. По-моему, через вот, вот эту вот дверь я, я и залезала сюда. Нет? Школьные часы. Горгулья. Подождите, кладовая. Там же ведь нету больше никаких дверей в кладовой? Нет. То есть я залезала сюда, вылезала отсюда. Ну, другого тут выхода же ведь нету. То есть это под вами заблокировало выход вот сюда. Ой, братан, ты умрешь. Так, что у нас тут еще? Воздушный шарик. Не знаю, нахрена он. Нужно где-то найти какую-то подставку. Чтобы посадить на нее морскую свинку и уже это самое. Блин, вообще. А, подожди, подставка! Кажется, я поняла. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. подожди. Поняла, поняла, поняла. Погодь, погодь. Ща в галерею. Ща подожди, я поняла, поняла, поняла. Сюда. Ща, а, в кабинет матери настоятельницы. И вот, вот, да, детка, да. Вот на штырек насадить. Сюда. Я Лили решила, что это прекрасная и... идея. Вот. Пошли к этой девке. <музык> Все. Сейчас мы соберем всех животных. Там вообще какой-то тигр, блин, в шкафу стоит. А -а -а, вот сюда, в коридор школы. Там в класс. На -на -на -на -на -на -на. Так, все, я тебе принесла. Смотри, смотри, смотри, на. Держи. По крайней мере, это обычная фигурка животного. Но ты думаешь, она символизирует важные ценности? Конечно, ну, конечно. Морские свинки были милые, маленькие и всегда радостные. Или всегда пыталась следовать их примеру. Но ну если ты так говоришь... Возвращайся через пару минут Если не будешь меня отвлекать, я быстро закончу mm -hmm. Подожди, ну-ка, иди-ка обратно А мы че, мы орла взяли? Подожди, а куда ты его дела? Ты же взяла орла again, only... Подожди Влаг с морской свинкой и учить колотить. <с> Подождите Сейчас, я чувствую, сейчас, сейчас что-то будет Сейчас что-то будет Знаете, еще чуть-чуть времени у нас есть Прям чуть-чуть есть Да, ё-моё, опять у меня вылетело В эту столовую, неудобно мне ходить Так, давай давай давай, давай. Так Так-так-так Свободное место, давай. Сейчас что-то будет. А, Бриггит наконец закончила новый флаг. Но... Что это? М маленькая грязная морская свинка? Неужели это Бриггит сделала? Не-не-не-не а? не не не может быть. Тут что? Ни на кого положиться нельзя? Но погоди, она сейчас получит свое. Так, стой, подожди. Так, опачки. Ну ты закинешь, нет? И что, я могу его забрать? Благ был позорным. Избавься от него. Так, ну мы что, мы ничего не можем ей сделать? Серьезно, она тут чай оставила, алло. Насыпь ей это ягод. <свях> <свях> <свях> Пойдем посмотрим, что там дел делается. С Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты не представляешь, как я разочарована в тебе, Бриджит. Это худшая работа, что я видела в свою карьеру. Но. не дерзи, ты плохая девочка. Наверное, придется отобрать у тебя награды, призы и значки девочки скаута. Ты их больше не заслуживаешь. Но я сделала что? Чего плохая? Ты что, собрался возражать мне? Поверить не могу, как низко ты пала, Бриджит. Морская свинка Поверить не могу Твоя работа это оскорбление всей школе I'm Избавься от неё Извините, I... я... I не really хотела whining, <связывая> Но это <не> исправить <связывая> твоих ошибок Если ты вдруг решишь не тратить мое время и доказать, что, что ты способна хоть на что Вот тебе животное, достойно быть на флаге Пума! Сильная, точно, велич, величавая. Символ с -с -с самоконтроля. <сORTS> <сORTS> Я лучше к ней подходить не буду, а то она сейчас что-то. Подожди, там еще вон вышивка. А вот и олень. Лили хотела успокоить Бриджит. Но, с другой стороны, она сама была виновата. Лили надеялась, что Бриджит постарается сделать красивую вышивку пумы. Хе -хе -хе, поняла? за Зазнайка. Вот так вот. Так, кладовую. У нас, в принципе, все. Мы разрешили эту головоломку, получается. Я очень на это надеюсь. Давай оленя ставим. Я думаю, что тут должен быть олень. Ну, давай. Смотрим. Проверяем. Hmm? А? Что? Мы знакомы? Or... Ну, да-да-да, давай. А... Пособие для памяти. 3e. Три... Э... Магилтон. Ну, ну, ну, давай. Магилтон приелов. Погоди. Разве я не собирался что-то тебе рассказать? Давай-давай-давай. К счастью, я сделал пособие для этой истории. А, точно, теперь я помню. В тот день я был особенно зол. Мы сложили каменные плиты в часовню, когда тамплиеры вернулись со своей секретной встречи. Они оценили мою работу и похвалили меня за храбрость. Они дали мне кокос. Это был один из лучших дней в моей жизни. Вот, у меня даже сохранилась книга, в которой я записал все подробности, включая значение тайных символов тамплиеров на каменных плитах. А теперь оставь меня в покое, пожалуйста. Все, это слишком напоминает мне о том, как я однажды помог маленькой девочке найти тайный склеп под часовней. Однажды я обязательно расскажу тебе эту историю. Опачки. А вот и книга. А чё, вышивка какая-то? Зачем она мне? Может, ты самый дать? Сейчас, погодите, мы опять пойдем на кухню. Э, дадим вышивку, что ли, свою? Блядь, да что ж такое, вылетай постоянно. Так, в столовку давай. Еще чуть-чуть времени. Прям чуть-чуть. Капелюшечка, сейчас. Так, мать настоятельница, на тебе вышивку. Смотри, какая. Мать настоятельница, волновали только результаты. So Линия не бомбер... так. Ага. А мы можем повесить? Чего-то тут не хватало, ну really чего ли? Надеюсь, find... Ага, все, окей, ладно. Ну тогда в следующей серии мы отдадим чуваку старую книгу. Я так думаю, да, сейчас мы на этом закончим. И дальше уже все пойдет по-другому. По в общем, мы разгадали наконец эту жуткую загадку, блин. Это прям вот... Я, я не знаю. Это, прям, это это было очень тяжело, очень сложно, очень непонятно как-то вот. Замудренно. Чересчур, мне кажется. Они переборщили со всем этим. Вот. Так что увидимся в следующей серии. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. До встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.